Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем играть в World of Fishers. Вышло небольшое предвлагоднее обновление. Можно открывать какие-то Или как подарки, можно их еще назвать. Они попадают очень интересные вещи. Можно также покупать здесь... Так, можно также покупать здесь перки. Трассик сюда. У меня сегодня 59, но пока я никуда не хочу в Пока не у нас ну, точное обновление, прям вот я все вам не скажу, а так у нас добавили браконьера с випом, вот это вот новое и, и нас, и Ну и сейчас у нас новогодние акции всякие, вот у нас а, праздничный ботаник здесь можно проходить золото, видите, получает. А, также у нас геоколо и вот такой вот сам Санта или Безмороз, какого можно вам. Можно также получать золото. 13 различных видов прудного пламени поймать и получить за это неплохое количество золота. Ну и также у нас есть еще разовое задание полевая кухня. Это вот разовое задание полевая кухня. Открывается только на какие-то праздники. И нас здесь можно на придет 15, -15 серебряных колесей. от по 1,5 кг. И сегодня и займемся. Так, ну и... Есть еще получается эксперт у нас это. Получается есть эксперт у нас на поливая крупная. Для нее нам еще очень-очень долго. Мы даже еще идем Ну и видите, мы сегодня занимаемся, будем говорить красиво. Карасика мы будем переварить на клюн или будет здесь можно использовать споры, типа на 3 грамма. Ну или по мы будем использовать с вами вот этот, наша Потому что на него легендарный поймать больше шансов на вашей пациентке. Грузию мы будем использовать с вами полностью, потому что у меня получится 45 быстро полностью. Ну и говорить мы будем с вами на Лучше, но лучше, но мы будем Красивый грибочек, сейчас я даже вот его, знаешь, вам покажу. Какой-то карась серебряный, немного нажилок ловят, и на нем стоит видите лайк. меня леденец полковниковый, чтобы он был в пяти или четырех-пяти метрах. Минимальный вес 25 грамм, прям вообще маленький маленький, лучше вас. Окей, два килограмма, хороший килограмм, плохо. Рекорд у СХЭМ 2300 и максимальный вес 2300. Ну, штука у нас одна штука. большая. Это там самое больше пойманное рыба на моем аккаунте, так сказать. Где рыбы гораздо меньше там пойманы, Ну и, в принципе, вот так вот. Сегодня мы вылазим корасика. Может быть, еще какие-то серии будут у нас по Лапландии. Половим рыбку на Лапландии, если вы это хотите прям так сильно. Так что, ребятки, ставьте лайки, чтобы я снял видосик про Лапландию. Поклевки тоже происходит довольно-таки медленно. Ну, випа нету, прикормки я тоже не, не трачу прикормку. Так что поклевки происходят вполне себе редко. Дьем здесь, по-моему, если не ошибаюсь, может перебивать уклейку, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, конечно. А так ночью вот прям вот карась карасем идут только. Плотва, по-моему, если не ошибаюсь, одного метра берут, так что карась только и будет брать. Ну, очень редко выбирать Випа нету, прикорма нету Берем, ну, раз в 30 игрового времени, наверное. А то бывает реже. То есть клев сейчас очень филовый идет вообще. Раньше был гораздо лучше без э, випа, без прикорма. А сейчас, ну, очень прямо больно слабый клев начался. Красивый на 102 грамма. Очень маленький, вообще на мягку дышит. Кстати, у меня сейчас пинг 238 вот показано, оно в принципе не лагает. Когда мне показано почему-то там 30-20 пинка и так лагает. Поклевки наиболее прямо редкие идут. Вот это более стараться забрасывать на мельную глубину, это без разницы. Оно, в принципе, везде берет одинаково практически. Но расстояние заброса имеется в виду, только влияет на клев. То есть, чем дальше от берега от себя закинете, тем лучше будет клевать. Ну, а так глубина, я имею в виду, не влияет, потому что у нас 0,4, 4 принципе без разницы, какая глубина там. Так что, как-то так. Карасик редко плюет, очень редко, но мы ждем, в принципе, и будем постепенно проходить эту этот... кухню. Ну и... На вот я вам покажу, как поймать этого карасика. Чешик наберет зернового, а по-моему, днем только у перебывает, и того очень редко. Если я не ошибаюсь, а так я могу вообще ошибаться давайте даже посмотрим так наверховка нет это понятно так так так уклейка вот она уклейка и да у нас перебивает получается озеро ну да она перебивает но очень редко получается у нас восполним ну и в принципе ребятки на этом все показал вам как поймать карасей серебряного ночью он прям без а днем уклейка перебивает но очень редко вообще Днем, кстати, к России зачетные гораздо лучше идут. Так что, ребятки, подписывайтесь.